А сейчас, как в продолжении темы, мы будем, как обычно, в это время, каждую субботу, искать тайное в явном и явное в тайном. У нас в гостях Михаил Мелихов. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу программу. Суббота, 7 октября 2017 года. Программа называется «Тайное явное». Меня зовут Майкл Мелихов. я руководитель центра «Сангейтс». Ну и сегодня мне в этой передаче помогает гость, очень и очень необычный гость, мой коллега, можно сказать, но совсем с другим подходом. Коллега я имею в виду э, нумеролог. Но нумеролог, э, если я просто так будем говорить нумеролог, да, то он нумеролог-предсказатель. Поэтому имейте в виду, дорогие друзья, сейчас будет конкретное предсказание э, тем людям, кто хочет их получить, естественно, потому что, ну, есть люди, которые как бы и верят в это, как ни странно, и они могут задавать свои вопросы по телефону 847-498-3367. Мы также принимаем вопросы по СМС 847-595-0904. Этого человека зовут Гор гор. Поэтому все, что вам надо сделать, вам надо назвать свою дату рождения. Ну и самое главное, друзья, ваш вопрос. Ваш вопрос, что бы вы хотели узнать, но скажем так, ну, более такой конкретный, что ли, а не просто давайте вы нас посчитайте, как вот у меня дела будут, и, ну и так далее. Самый распространенный Вопрос в моих программах, которые я веду по интернету, это «каково моё предназначение?». Здорово, замечательно, мы от этого должны отталкиваться. Естественно, каково наше предназначение, поскольку если мы его знаем, тогда нам легче идти по жизни с нашим предназначением, а не выполнять какую-то чужую работу или проживать какую-то чужую жизнь. Поскольку мы меняем наши и даты рождения, кстати, мы меняем и наши имена, бывает, Особенно с русского на американский манер. Мы опускаем наше отчество часто, и совсем все тогда меняется. Ну вот, нам сегодня в этом будет помогать Гор. У меня есть некоторые вопросы к нему. Редкий случай, когда, кстати, Гор выходит на публику поскольку у него хватает, так сказать, запросов, чтобы решить эти вопросы. Но, опять же, для тех, кто его знает. А сегодня мы знакомимся. Гор, вы с нами, да? Да, с вами. Окей. Okay. Ну, хорошо. Рад приветствовать сегодня в эфире. Ну, давайте мы сделаем вот что. Мы не говорим о политике, мы не говорим о конкретном человеке, но, тем не менее... Сегодня 7 число, и сегодня ну, кто-то отмечает, а может быть и много людей отмечает определенную дату. Я говорю о тех, кто проживает в России, поскольку президент Российской Федерации, сегодня у него как бы день рождения. Я говорю «как бы», потому что почему-то люди, ну вот такие великие меры сегодня, будем говорить, они шифруются. То есть никто не знает конкретно, вот скажем, Хиллари Клинтон. Да? Вот когда шел вопрос о том, кто будет президентом, то огромное количество астрологов анализировали карты, натальные карты президента, ну, будущего президента, скажем, Трампа и президента Хиллари Клинтон. Так вот, если с Трампа более-менее все было понятно, то, допустим, с Хиллари Клинтон нет. Почему? Потому что время рождения никто не знал. То есть оно, так сказать, скрывалось. И вот здесь очень интересный момент, поскольку уже не раз отмечалось, и я в том числе отмечал, о том, что все девы, козероги и так далее, весы, как сейчас, в такой-то день будут вот то-то, то-то. А время здесь почему-то не учитывается. Ну, потому что вот потому что потому, иначе тогда надо будет не всех не под одного ребенку грести, а так сказать, индивидуально, на это нет ни у кого времени. И желание лучше всех, вот, так скажем, обезличить и всем прочитать одно и то же. Вот Гор, у меня к вам такой вопрос. Скажите, да. а почему э, вы считаете э, с точки зрения, опять же, нумерологии или каких-то там высших истин, не знаю, э, ну вот люди так поступают, так они ведут, у них что есть какие-то предпосылки к этому? Марк Иванович, вопрос. Почему люди меняют сильные мира не меняют. только да, да, понял, почему понял. меняют то ли дату своего рождения, то ли время своего рождения? Вот как... для вас не имеет же значения время рождения или имеет все-таки? Не имеет. Не имеет. Угу. Имеет дата. Точная дата. Так. Люди меняют даты потому, для того, чтобы. Понимаете, вот, вот они реально шифруют, да, потому что знают дату, точную дату. Можно. Сказать о человеке почти все. Серьезно? Полностью, да. Угу. О человеке, а. стране, континенте, неважно. Угу. Чтобы а. смотреть человека, хватит одной даты. Смотреть страну, нужно смотреть топ-менеджеров, управляющих. Президент, правительство, конгресс, ну, например. Смотреть угу. континент, смотреть нужно страны, которые входят в этот континент. Смотреть их руководители. Это все предсказуемо. Причем очень точно. Угу. Интересно, интересно. Ну, я хочу сказать вот, что у меня много собеседников, у меня много различных подписчиков на канале YouTube, которые я веду, и очень часто я получаю различные, скажем, прогнозы, и по поводу в том числе, что происходит у нас среди сильных мира всего. Ну, у нас, вы знаете, у нас... Люди звонят. Звонят у нас, люди, тут пишет смс -ку. Но чтобы продемонстрировать, скажем, для кто хочет, конечно, давайте мы рассмотрим человека, который только что прислал нам вот такой вопрос: Дата, записывайте дата. Это, во-первых, женщина, так. 8 января 1963 года рождения. 8 января 1963 года. Есть вопрос? Я должен вам задать этот вопрос? Или вы можете уже начать рассказывать, что происходит с этой жизнью? мне нужно будет некоторое время подумать, потому что как бы ну, нужно время. Хотя бы, хотя бы там 50 секунд, 60 минут. А, ну, давайте, вы знаете, давайте вы пока думаете, а мы на двоих будем соображать, поскольку... Я тоже, как бы, в этом немножко разбираюсь, да. Ну и, и давайте я тогда начну считать я, о чем идет речь, и потом я озвучу, потому что если я вам сейчас скажу, о чем идет речь, ну, человек же хочет проверить, верно? Он же всегда Конечно. не согласен, он же всегда подвергается все сомнению, поэтому я его пока вам задавать не буду. Я хочу узнать, о чем вы говорите, чтобы чистый эксперимент, как говорится, был. Вот. А потом я прочитаю то, что здесь написано. Мы получили смс буквально вот минуту тому назад. Ну, уважаемая женщина, которая родилась вот такое-то время, что вам могу сказать? Ну, во-первых, у вас очень четкая концентрация для вас. У вас все четко расписано и разложено по полочкам. Вы родились 8 числа. Восьмерка ⁇ это по моей системе номерологической. Это концентрация на бизнесе. И это концентрация на том, что, как вы считаете, вам надо делать. В первую очередь на бизнес. И это первая цифра. Но следующая цифра у вас тоже очень сильная. Вы организатор и очень хороший организатор. Вы хозяин своего бизнеса. То есть вы не просто, скажем, планируете и четко все прописываете, но вы еще это все организуете. Что вам мешает? Что вам мешает? И какой род бизнеса? Ну, можно предположить, конечно. Но вам мешает ваша авторитарность. У вас достаточно жесткий характер, и если что не по вам, то вы будете, скажем так, резко отвечать. И вот люди могут вас не понимать, поскольку они не такие четко прописанные, они не понимают ваших целей, и они могут не соглашаться, ваши сподвижники, будем говорить, а также, возможно, ваши партнеры. Тут надо анализировать партнеров, у меня есть только дата рождения ваша. Ну, на что бы я обратил внимание, вы, кстати, из-за людей, вы, кстати, не просто там про себя думаете, вы думаете о других людях, это действительно есть. У вас, к сожалению, ну, я бы так сказал, вот эта авторитарность, во-первых, она мешает, во-вторых, вам надо позаботиться о вашем здоровье, какие-то там есть нюансы по поводу здоровья. Давайте, Гора, вы подумали, да? Давайте да, послушаем конечно. вас, а потом я тогда задам все таки вопрос, который написала женщина. По здоровью. Начнем, начнем с главного – здоровья, да? Да. Потому что нет ничего дороже здоровья для человека. Да. У его близких. По здоровью у женщины проблемы с оттуда головного, головного мозга. Головные боли частая. ну, это у нее ну, практически всю жизнь. Там не то, что там погода плохая, или там дождь, снег пошел, там влажность, неважно. Важно то, что слабое оттуда мозга. Так, Следующее, тоже важное, да? Вот не знаю, говорить или нет. Если говорить правду, говорить правду, да? Женщина готова слушать правду? А Я не знаю. У нас нет этой женщины. Это не мой канал, где мы видим и слышим. Мы не знаем. Ну вот, лучше, вот это... если какие-то очень серьезные такие вещи, лучше не надо в эфире э, говорить, мало ли, потому что потом нас еще обвинят, знаете. Ну, тут как бы так не очень, не очень такое опасное, но... Ну, это чисто по женщине, как, как женщине. Нет, да, лучше лучи, луч, не надо, потому что вопрос с этим Хорошо. не связан. Да. Хорошо, да. Но так женщина, в общем, неплохая. Она умная, она, она не жадная. Угу. Она помнит долго добро. И Если Давай. ей в пом пом чем-то помогли, она обязательно ну, отблагодарит. Я понял. Давайте я задам тогда вопрос такой конкретный, который она задала. Год угу. назад бизнес рухнул. Вот видите, про бизнес, да, вот я вижу, что концентрация на бизнесе без Майк. сомнений есть. Майк, Да? Он, он, он рухнул год назад, а рушился он, минимум, уже, наверное, ну, сейчас скажу сколько. По крайней мере, года два-три точно. Ну, это так старта, потому что не. Хорошо, нет, нет. но дело, дело не в этом. Констатация факта. Год назад бизнес рухнул, а вот теперь конкретный вопрос. Можно ли и как... Поправить положение. Ну, уважаемые, как это вопрос уже конкретный. А как вам по радио, конечно же, не скажут. На всякий случай, мало ли, мой телефон 847-226-9956. Если горна может ответить, можно ли и как поправить положение? Послушаем. Поправить можно, но это, это, это поправление будет зависеть от не от женщины, а от ее друзей. Помогу друзья. У нее сейчас идей в голове много, и как, много нереальных идей, но есть и реальные. Смотреть, конечно, так, ну, это нужно время, это нужно, дополнительная информация нужна. Сказать по одной дате, это не, ну, нереально просто, по одной дате именно. Потому что говорить там плюс-минус, допустим, там, два месяца или там полгода, это, это слишком. Надо говорить точно, Вот для точности нужна еще информация, еще нужна. Uh -huh. Хорошо, поэтому, ну, вот таким образом я тоже имею еще, может быть, что-нибудь сказать, но не в эфире. Гору, вот, да, вот мне тут написали на мой персональный телефон огромное почтение Гору. Я один раз встречала человека, как вы, и это на самом деле огромная удача. Ваша миссия на планете. Мне сказал человек, как вы, что останется 5% населения на планете. Я не совсем понял вопроса, но, короче говоря, давайте мы разделим это. Ну, не знаю, ваша миссия на планете, у каждого есть своя миссия. Ну, это не так, не так интересно. А вот на планете останется 5% населения. А как вы думаете, останется 5% или больше? Или Майкл, все? Остается? Майкл, да. 5, 6, 4. Да. Мало процентов. Останется. Вот мало и останется, да. Мало и останется. Да. Ну, на самом деле мы сейчас не будем анализировать это, поскольку есть циклы. Эти циклы действительно существуют. Мы да. находимся да. в конце определенного цикла. Это не эта тема на радио. И грядут изменения. Кстати, да, да, они уже смена климата, погода. Это тоже циклы. Угу. Это там не парниковый эффект, не д. Это этот цикл. Просто кто их знает, тут дорабатывают на этом деньги. Угу. Типа того Киотского протокола. Ну, вот так. Я думаю, ну, достаточно это политика, я не хочу на это говорить. Ясно. Хорошо. Тогда давайте мы все таки ответим на такой вопрос. Выточнее, ответьте нам. Скажите, угу. предназначение. Самый частый вопрос, как я уже говорил, из всех, которые, бывает, задают нам люди. Вот наше предназначение на самом деле в ведах так и было – то есть вопрос был всегда такой: если мы знаем свое предназначение, то тогда нам легче функционировать на Земле, поскольку наша задача выполнять наше предназначение. И как я понимаю, мы рождаемся с определенными качествами, чтобы выполнить это предназначение. Это так или нет? Ну, конечно, так. Допустим, берем акулу, да? и берем там петскуря, берем бультерьера и берем балонку. Берем или волка берем. У каждого твоя миссия. Хорошая, uh -huh. она плохая. По крайней мере, они все хорошие. Смотри, как посмотреть. Uh -huh. вот. Ну, э, хорошо, понятно. У нас был вот такой вопрос, опять же, мы получили. Э, мама спрашивает про сына. Я вам этот вопрос переслал заранее. Uh -huh. э, Но, ну, как всегда, родители, естественно, беспокоятся за своих детей. Ну, а, чаще даже за своих внуков. Ну, вот был вопрос про сына Даниила, да? да. У, вас, он, у вас он есть. Ну, а, а, а, да, у нас есть звонок, давайте премию звонок для начала, а потом продолжим. Mm -hmm. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Что бы мы могли сказать о молодом мужчине, который родился 4 сентября первого года? Что можно, можно сказать, сказать о да. мужчине? Да. А что вы хотите узнать про этого мужчину? Я не знаю, это братья-меньки, так что допустим, я о нем знаю, но мне бы хотелось услышать. Ну какой? А какой вопрос То, у вас? Да. У вас есть какой-то вопрос в отношении этого человека? или выход да у меня есть вопрос в отношении работы, личной жизни, здоровья этого человека, этого мужчины, правильно? да 4 да четвертого сентября тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года восемьдесят первого а Первый простите восемьдесят первого хорошо давайте вы тогда послушайте по радио да а сейчас нам город Сына. будет об этом рассказывать 4 января 81 -го года, правильно? 4 сентября, С, да? Сентября. Да, 4 сентября 80-го года? года. 81 -го года. Окей. Парень прошел трудный период, который у него был чуть больше года назад. Это был, это был август у него, прошлого года, 16 -го года. Он прошел его, и, по крайней мере, благополучно, как очевидно. Вот. В этом году у него, он, он входит вообще в, в принципе на даже лучший период твоей жизни. У него будет и личная жизнь, и работа, ну, все будет по его. Вот, очень удачная пора. Угу. В это время лучше брать побольше идей и побольше наверное, на себя взваливать. Все равно не устанешь. Много энергии. Хоть что-то, ну, конечно, можно набрать там, но, но что не посильную, но лишнее отпадет... А вот это вот именно ядро, которое важное, останется, и он его потянет. Также личная жизнь. Ну просто в личной жизни. понимаете, в чем дело опять-таки? Ну вот, когда глаза горят, да, угу. и горят долго, как кажется, что они никогда не потухнут. Искры вот эти вот амурные. Вот. И ему нужно будет как бы эту энергию не разбодаривать, а выбрать именно. Ну, ту девушку, которая ему по душе. У него будет большой выбор. Но выбрать нужно будет одну. Потому что потом, у ну, через время. Это все прикроет. Ну, время а. это, я скажу, когда. Если хотите знать, я скажу, когда. Это будет в 2019 год. 19 год. Да, перекроет. А, то, то есть получается, у него на сегодняшний момент нету спутника жизни, да? Нету женщины, да? Постоянной. Ну, у него есть... Постоянно нет. Постоянно нет. А, ну, хорошо, хорошо. Если больше ничего, тогда а, я могу добавить. Собственно, мне добавлять-то нечего, поскольку, поскольку все находится в балансе, с моей точки зрения. Все качества очень хорошие, практически максимальные. И целеустремленность у него на должном уровне, здоровье у него замечательное. И он боевой такой, да. Да, и энергия у него великолепная, и голова у него как бы светлая, и все у него очень здорово и замечательно. И способность создавания, к созданию семьи, семьи, качество для создания семьи у него безусловно присутствует. То есть он знает, что надо иметь, может быть, не уже стопроцентное. А со временем, если то есть, короче говоря, если он один, то да, срок уходит, поскольку пропадает стимул, пропадает стремление к этому к, с возрастом. Сколько ему получается? 36 лет исполнило. А? Да. да, 36 лет. Что еще можно сказать? Какая-то у него, знаете, как бы... Вот человек идет, идет, идет к чему-то да, инструментально все здорово, но потом наступает какой-то период в его жизни и как стена он натыкается на эту стену и не знает, что делать. Вообще-то материальный человек, в принципе, твор, стоящий на земле, не витающий в облаках. Четвертое число, четвертое число. Это четверка в Америке, это в Америке, в Китае, в Китае не любят, кстати, четверку. Уж не знаю, как вот по моей системе я бы так сказал. Это какая-то такая, ну, понимаете, это восходящий узел Луны, это демоническая планета Раху. Если человек находится в каком-то, скажем, что-то ему мешает, как-то ему не по потуше, как-то он один, он может забыться в каких-то наслаждениях. В каких-то даже интоксикациях он может забыться, ну, не знаю, курение и так далее. Ну, в целом, еще раз, не видно этого, но тем не менее, возможно. Ну, вот таким образом. А так, во всем остальном, у него замечательно. Чтобы можно порекомендовать хорошее качество менеджера. Уже не знаю, как и кем он работает, но если нам потом захотят позвонить и сказать, так это или нет, то мы будем рады услышать. Хорошо, давайте тогда, если у нас нету... Нету у нас, да? Никаких дальше пока вопросов. Хорошо, тогда давайте вернемся к этому вопросу, который нам поступил По сегодня, сегодня, да, поэтому, да, поэтому Даниилу. Что у нас... Как у нас дела с Даниилом? Вот, то есть, короче говоря, мальчик... Ну, мальчик, точнее, мама пишет о сыне, которому сколько лет? 20 чем-то лет, правильно? 23 будет. 23 будет, да. И вот она заботится, естественно, о его о здоровье, не знаю, кем он будет, кем он будет короче говоря. Ну, давайте, слушаем вас. По работе. Как я говорил уже, и, возможно, вы прослушали, у вас, наверное, разбилось с собой немножко одно сообщение моё. Вот смотрите, по работе, да, работа, которая, работа, по которой проходил практику в, в прошлом году, в прошлом я сейчас посмотрю, точно не помню, в прошлом году, конечно. Он этой работы поступит, и у него будет хорошая карьера, только это будет в следующем году. А в этом году, ну, смотрите, у, у его мамы, сейчас я посмотрю по этому, день рождения в, в начале ноября. И он, должен, и, он, и он хотел приехать ну, к матери, поздравить ее. Вообще mm -hmm. у него по судьбе, по, по судьбе вообще у него поездка должна быть не в начале ноября, а где-то после 25 ноября. Но поездка должна быть, это нормально. Да? То есть он как бы идет с опережением, но незначительно. Вот. Теперь берем по... Сейчас я посмотрю его. День рождения, не помню его. Сейчас посмотрю. Сейчас я найду вообще не просто много. Да, там было много. Действительно, дорогие друзья, гор у нас человек рентген, так его называют. То есть от него невозможно ничего скрыть. Так нам пишут люди, те, кто его знают. Тестимониал, как говорится. Поэтому забросали его разными вещами. А у нас вот сейчас поступил на мой телефон, поступил вопрос. А, давай, давайте, Гора, вы нам ответите, а потом мы зададим вопрос еще вот жительница города Чикаго. Было бы неплохо, если бы был конкретный вопрос. Но ну, попробуем рассмотреть эту женщину. Все, я, я нашел по Аниеву информацию. Так, ну, так ну. давайте, давайте. У -у -у. Вот смотрите. Где-то где-то в конце, сейчас скажу, где-то числа 15 ноября у Данила будет очень опасный период в жизни. Стрессовый такой, нервный период, ну, тяжелый период. Он начался не вчера, не сегодня, он начался в 2015 году еще. Это был это было, это было, это было конец осени. Uh -huh. Вот с 2015 -го года вот пошли вот эти вот, вернее, вернее, 15 -го года пошли предпосылки к этому, к этому уже ноябрю. То есть события, которые были в 2015 году, в конце осени, вызвали этот, ну, вызывают этот, ну, этот стресс. Uh -huh. Да, стресс, конечно, опасный. Ну, он не смертельный, но он опасный. И парню лучше, конечно, никуда как бы не умешиваться, избегать ну, ситуаций конфликтных. Разумеется, конечно, спиртной не употреблять, потому что ну, это помешает выйти вы, вы, из ситуации. То есть вести здоровый трезвой образ жизни нужно будет ему. Он и так не пьет, но все равно. Понятно. Хорошо, даже, хорошо. Даже, даже... Гор, спасибо. Давайте мы... Дело в том, что вопросов много. А Хотелось много. бы, да, попробовать всех ответить. Вот первая у нас была женщина, которая 63 -го года, которая 8 задавала... января, да, 63 да, которая задавала вопрос по бизнесу, который рухнул. Ее заинтересовало, вот она нам смс прислала. Гор, а что вы хотели сказать? То есть она дает, так сказать, разрешение, оказывается, в эфире, чтобы вы озвучили. Майкл, это и так кажется, что дает. А, да? Да. То есть вы не хотите говорить об этом, да? Ну, потому, потому что я знаю. Я знаю, что ее ожидают. Именно в ноябре, например. Именно в ноябре? Ну, вы заинтриговали да. ее? Меня тоже заинтриговали. Но дело в том, что уважаемая тогда радиослушательница, ну, наверное, город не, наверное, точно знает, о чем он говорит. Если он говорит, что не надо об этом говорить в эфире, тогда, наверное, не надо, ему видней. Да, давайте, потому, мы потому, сделаем, давайте мы сделаем вот как. Вы мне все-таки позвоните по телефону, если вы хотите, конечно. 847-226-9956. Ну, если вы даете разрешение озвучить на радио, тогда и я бы об этом знал. Поэтому я могу у нее спросить, о чем идет речь, и вам это передать, если вы так хотите, конечно. Хорошо, давайте... У нас есть вопрос, опять же, пришёл радиослушательница. Мне задала вопрос женщина. Она родилась 10 мая 1974 года, имя называть я не буду. Да если вы мне звоните, уважаемая, то ли я радиослушатель, то ли кто-то еще, то не сейчас. Естественно, я сейчас в эфире, поэтому ответ не могу. После четырех часов мы с вами побеседуем, если вы мне перезвоните. Спасибо. 10 мая семьдесят года. Я, я, я уже вижу ее. Ну, давайте слушаем вас. Вот октябрь, октябрь. Может быть, конец сентября. Ну, тут, тут не принципиально, Конец сентября, начало октября. У нее, в принципе, она сейчас на грани. На грани чего? На грани стриво нервных. Даже не на грани стрыв уже, уже есть. Нервные Нервный да. срыв. Угу. А с чем он связан, не, не скажете? Кстати, кстати, она уже пьет успокоительное, скорее всего. Угу. А с чем он связан, нервный срыв. И личная жизнь. Понятно. А, хорошо? В смысле, нет, не личная жизнь, это это связано... Вообще личная жизнь, да? Личная. Личные родители там? В основном это личная жизнь. Ну, по крайней мере, есть это тяжело. А началось это все у нее в марте. Mm -hmm. Вот марта пошло. Ясно, так хорошо. Ну, давайте мы так. Скажите, личная жизнь, да, вы говорите, а mm. что с личной жизнью? Сложится, не сложится? Если есть проблемы, ну, значит, наверное, не есть. Так решаться ли эти проблемы? Стоит ли ей тогда встречаться с этим человеком, с кем она сейчас имеет проблемы, я бы так сказал? Чтобы знать, что это или не стоит, я должен знать его дату рождения. Его дату рождения? Хорошо. Да. Значит, тогда... По -по Потому что пострадавшая она. Она пострадавшая? Да. То есть, получается, что... Ну, если бы мне так сказали... Я бы задумала, стоит ли тогда встречаться с этим. Если она пострадавшая, значит, виноват понятно, он. Чтобы сказать более точнее, ну, уважаемая, тогда вы нам или напишите, или позвоните, дату рождения вашего, так сказать, партнера, что ли. Мужчина, так, мужчины, да, мужчины, поскольку это женщина. Ну, я могу добавить вот что. Не знаю, видите ли вы, но то, что я вижу... Просто совершенно невероятная интуиция. Редко встречаешь такого. То есть я бы рекомендовал играть в лотерею. Не проиграет. Шансов очень много. Ну, не знаю, там, я против казино, но тем не менее. Вот. Тем не менее. Очень, очень четко видит все. Ну просто еще раз говорю, этот самый шпионов вычисляет только так, на раз. Майкл, да. все правильно, она, она, она аналитик. Она, да, а, я, аналитик, да. Я бы даже сказал так, сочетание, ну вы нумеролог, вам тоже вы это понимаете, сочетание девяток, двоек и семерок дает просто невероятную комбинацию. Если была бы еще одна двойка, я бы назвал ее совершенно четкой ясновидящей экстрасенсом. Но, наверное, вот эти три семерки, которые есть три семерки, это, во-первых, очень и очень удачная комбинация, она практически видит, действительно. Великолепный менеджер, я бы сказал. Причем интересная штука. Здесь она может, быть, она может быть и организатором, и четким знает, каких целей она может добиваться. То есть она, в принципе, добивается. Единственное, что у нее их много. То есть там, там, там, там, вот, вот это, это может мешать. То есть разброс по целям, я бы так сказал. То есть сегодня это появилось, отменилось то и так далее. То есть не дойдя до конца, она может переключаться на другую какую-то работу, на другую миссию, на другое дело, не знаю. Вот. Ну и где-то вот в роду нету, нету контакта с кем-то. Из родителей, скорее всего, или ну, на разных территориях, или рано кто-то ушел из родителей, где-то вот так. Вот это то, что я вижу. Физическая работа противопоказана. Что еще? Ну, точные науки тоже <связано> противопоказаны, кстати. <связано> вот Это то, что я вижу. Кстати, как по поводу, вот опять же, этой женщины, которая с бизнесом. Есть ли у нее какие-то проблемы, связанные с... С этим бизнесом имеется в виду, ну, у нас, поскольку это жительница города Чикаго, Соединенные Штаты, uh -huh. тогда эта проблема, наверное, связанная, может быть, с тексами. Income Tax, то есть IRS, или налоговая, по-русски, если говорить. Вот что-то с этим. И проблемы, допустим, с какими-то, ну... Ну, наверное, инстанциями, вот, бухгалтерия, вот, типа, такое. Есть там какие-то э, проблемы, поскольку, ну, вот, есть такое подозрение, что ли, возможно, есть. Опять же, вот эта первая женщина, которая нам э, позвонила и сказала, написала, точнее, не позвонила, она а написала. Э, эта женщина любит риск, поэтому проблемы эти, скорее всего, сопутствуют в бизнесе работы. Сопутствуют, да? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ясно. А, хорошо. А, Гор, ну пока у нас нету других э, вопросов, я не проверял свое. Майкл, я сейчас скажу по женщине, которая родилась 5 мая или 4 -го года. Дополни, там буквально пару слов. Давайте. Вот. Она или она военный человек, ну в погонах, да? Или ее муж военный? Это 99%. Или, или, ей, нравится, или ей нравится военная? Кормить. Ну, военная там. Ага. военнослужащие там, суды, прокуратура, милиция, вот такое. А, хорошо. У нас потому, есть... что, потому что он, она, она сама хорошая военная. Ага. Ну надо, если пошла учить. А, хорошо. Давайте а, мы с вами ответим на такой вопрос. Вот еще один вопрос а, пришел к нам 27 декабря 1985 года, женщина, 27 декабря 1985 года, конкретный вопрос, не получается найти работу, общение с людьми тяжело. Вот, что-то происходит 27 декабря 1985. Через год чуть больше. В начале демы следующего года она уедет. Куда? Это будет поездка за границу. Поездка за границу. Ну, да. я Если честно, я не знаю, где она проживает, но судя потому что на мой телефон, то полагаю, Для... что она проживает на нашей территории. Эм, наверное, еще раз, э, имеется в виду в Соединенных Штатах. Она может да. вернуться, что ли вы имеете в виду? У нее будет перепереть до границы до территории страны, в которой она находится. В которой она будет находиться в декабре следующего года. Угу. А вы... У нее будет переезд. Понятно. А вы можете... Кстати, кстати переезжать ее не нужно. А, вот она написала. Дубай. Не надо переезжать. Куда не надо переезжать? Она находится в Дубае. Ну вот находится в Дубае, но у Пускай уезжает, она... да? пусть и работает. Пусть и работает в Дубае? Да. Понятно. А ничего, что там, как бы, народ живет такой, как бы, нормально? Если она уедет в декабре следующего года, ей будет еще хуже. Угу. То есть вы там... говорите, вы предсказываете, да? А в, да дек... в декабре говорю. начнутся проблемы, точно вы говорите. Хорошо. В декабре какого еще раз? Этого года? Или проблемы следующего? будут, нет, следующего года. Но проблемы будут не в декабре, они будут раньше. А в декабре будет пик проблем. И она будет, соберется, переезжать. Ну, Она соберется пережать, а вы не рекомендуете пережать, да? в да, декабре 1918 это. года, 1918 -го года, да. Вот. Дорогие друзья, как вы видите, гор прогнозирует намного вперед, да? А есть какая-то граница ваших прогнозов? Ну, год, два, три, десять. граница это, это это время передачи. Можно смотреть. Понятно. Да, а, до конца. да, вы знаете, у нас есть очень интересная тема, которую мы даже не осветили еще на нашем канале. То есть тема какая? У нас у всех есть питомцы. Питомцы имеются в виду домашние животные. Вот. И каким-то образом Гор их тоже считает. Гор, как вы считаете? Вы считаете, дата рождения собачки или кошки? Или Неважно, не а животное как... любое. А как вы, а что вы прогнозируете по поводу, по поводу животных? Как, как их прогнозировать? Найдет они работу, не найдут? Они уже, так сказать, при доме. А, а что вы прогнозируете? Майкл, да. Я прогнозирую, эта собачка будет есть, например, платье горестащи, да, или платье да, ну, Валентина. Да? Понятно, не будет, да. Хорошо. А, ну вот а, хорошо, а вот скажем так, ну собаки, как и люди, болеют. Ну, я да, я понимаю. А, они болеют, а вы их можете лечить на расстоянии тоже или как? Ну, животных лечить на расстоянии сложно, потому что ну, сложно. Это уже как бы ну, другой уже уровень. <с можно, <с можно, но сложно. И, ну, как бы это, ну, не очень... Хорошо. Я понял. Ну, уважаемая та дама, которая находится в, Чика... в Чика, говорю, в Дубае. Ну, что вам мешает? Почему вы не сходите с людьми? Могу вам сказать. Во-первых, у вас завышена ваша то, что называется салфестим по-английски или самооценка. Может быть, она была. Может быть, она сейчас. Но то, что это есть, без сомнения, вы считаете, что вы знаете больше. Вам трудно общаться с людьми, поскольку если это не соответствует вашему, скажем так, вашему видению, вы будете с ними не согласны и вы будете гнуть свою линию. Но то, что у вас великолепная способность общения, непонятно тогда, почему вы не можете с ними общаться. Я не уверен о том, что вы находитесь, вот Гор говорит, что вы находитесь именно в том месте, где вы должны находиться, но не знаю. Мне так кажется, что вам некомфортно находиться в этом месте поскольку, ну, так сказать, на чужбине, тем не менее, все-таки э, вы русскоязычная находитесь э, э, совсем не в том месте, где, может быть, вам надо было находиться, но, опять же, гору видней, наверное... Там, там, там, там причина, опять-таки, личная жизнь, поэтому хочется уехать. Возможно. Личная жизнь, несомненно, я только вот это да. и хотел сказать, поскольку вы слишком переборчивая, вы ищете варианты, и варианты вы, конечно же, находите, но эти варианты почему-то не те. Несмотря на, то, несмотря на то, что вы, скажем так, может быть, даже не о себе заботитесь. Вы больше заботитесь, скорее, даже о ком-то. Вот, возможно, о ваших спутников вы больше заботитесь, больше им внимания уделяете, пытаетесь облагодетельствовать всех и вся, забывая при этом о себе. Имеется в виду, что мы приехали все из страны Советов, это означает, что мы все любим давать советы, или наоборот. Мы любим давать советы, потому что мы приехали оттуда. Но давать советы можно, конечно, но легче всего давать советы тем, кто уже себя реализовал. А то мы себя еще не реализовали, а даем советы. Как бросить курить, а если мы сами курим? Да, это легко, говорил Марк Твен, знаете, да? А, вот, тут курить. есть... Курить бросить легко, да? Я уже бросал раз в пять, да? Да, больше, вообще-то говоря. Больше. Да, больше он говорил, что он бросал очень легко. Поэтому э, у вас, э, еще раз говорю, авторитарно завышена, и вот где-то неполадки ваши э, в семейной жизни, не знаю, с кем это связано, возможно, возможно, возможно, с мамой. Э, или с вашим дедушкой по маме может быть еще раз говорю не знаю все остальное у вас замечательно то есть цели вы добиваетесь все как бы все здорово физически работать вам противопоказано ну это вот то что касательно женщины 27 декабря которая родилась молодая женщина 32 года всего да еще даже нету хорошо у нас Нет, есть да. вопрос 2 августа 1995 года ну вопроса нету на самом деле есть только дата правильно. 2 августа 1995 -го года. Дорогие друзья, вы задавайте вопрос, потому что, ну, понятно, что э, дата есть, да, но что бы вы хотели узнать? Ну, еще говорится, что это парень. Ну, говорится, что это парень, да. 2 августа 1995 -го года. Кто пишет, тоже непонятно, э, то ли это мама, то ли это девушка, скорее всего, не девушка, а мама. Или сам парень, потому что если был бы писатель, сам парень, вряд ли он бы задал такой вопрос. Но, наверное, кто-то из родственников. 2 августа 1995 -го года. По парень по криминалам. Вот так? Да. По криминалам? Под криминалом. Под криминалом? Да. Это что значит? Это значит, что куда-то куда его хотят тянуть. Угу. И, и, и хотят тянуть, сейчас скажу, когда. Ну, в принципе, вот, в октябрь. И если он влазит в этот криминал, то в феврале будет ему плохо. Ну, смотрите. Э, э, вот у меня поступила обратная связь uh -huh. от молодой женщины 10 мая. Э, гор молодец. Гор Спасибо. молодец. А мужик, который, ну, мужик, простите, а ее партнер, или не знаю кто, ну, не знаю, муж, не знаю, будем так говорить, 8 июля 70-го года, это вопрос в том, э заключается о том, э что с ним, то есть вы сказали, по-моему, да, о том, что она жертва, то есть он как-то себя да. ведет по отношению да. к ней не так, как он ведет, и попросили дату 8 июля 70 -го года. Сейчас. Майк, ну как? Майк. Да. Вообще-то такие вещи, как-то обсуждать публично. Ну, я не хочу все равно. Пусть она, обратится, лучше, лучше ну, потом напрямую уже. Ну, хорошо, хорошо. Это, это тема тема деликатная. Ну, я понимаю, я понимаю. А, кто ну, там рядом, кто там рядом с ней стоит, кто слушает. Ну, я не могу так. Я согласен, да, я определенный согласен. кодекс, поэтому ну, я не хочу его нарушать. Это мой принцип. Я согласен. Дорогие друзья, вы видите о том, что я, кстати, из очень рад. Тактичность людей, это на первом месте должна быть. Правду матку можно, конечно, но она не всегда... Это не всегда будет тактично, Майклой, что, поэтому чтобы, мы... она, угу. чтобы, чтобы она немножко так, ну, поняла, что я вижу, да? Да. Я скажу про июнь этого года. Угу. Он тоже был под крестом сильнейшим. Возможно, даже был в госпитале. В июне? В июне, да, этого года. Угу. Вот. Ну, чтобы, чтобы она знала. Понятно. Ну, наверное, она знает. Ну, знает, это, конечно. Это я вижу просто. Это вот же ее мужчина, да. А, ну, хорошо, хорошо. Интересно, интересно. А, хорошо, дорогие друзья, мы ждем ваших вопросов. А, Еще раз, наш телефон 847-498-3367 это телефон студии, радиорезонанс, ну и телефон смс 847-5950904. А, мой телефон, на всякий случай, кто не успел. 847-226-9956. Кстати, пользуясь случаем, могу сказать, всех приглашаю, кто хочет, жителей города Чикаго, прийти в мой офис. Это находится, ну, многие уже знают, в общем-то, это на углу и милуоки Риверсайд-Плаза, там, где был магазин Астап, где был Штрамс-Дели. Двухэтажное здание, второй этаж, комната 400. Дело в том, что в 11 часов по времени города Чикаго будет моя трансляция. И мы будем разбирать вопросы. Это будет видеоформат. Это будет YouTube в реальном времени. И вы, дорогие друзья, являетесь первыми, кто знает этот секрет. Обычно в день трансляции я говорю, кто будет гостем, гостем этой программы, которая будет завтра в 11 часов как раз-таки будет наш собеседник ГОР. Так что приходите или позвоните, я вам расскажу, как подключиться к трансляции. Это будет интересно. Хорошо. Майкл, да. еще такая ирония судьбы, да? Да. Я помню, мне где-то было наверное, лет, лет, наверное, 15... Нет, лет, наверное, было 14-15. Угу. Я мечтал... Знаете где жить? Где? Почему-то. Где? Около озера Мичиган. Серьезно? Вот такая, да, вот я, вам, был, я, помню. я вам, приш... сюда, я да. вам пришлю Здесь фотографию. Это, это, это лучший штат, по-моему. Я вам пришлю фотографию. Кстати, кстати, вот вы затронули вот эту вот тему. У нас есть, кто не знает, дорогие друзья, могу вам сказать у нас проживает на территории Соединенных Штатов, ныне живущий, человек, который, ну, называет его предсказателем и довольно известным человеком. Его зовут Майкл Скеллон. Он проживает, насколько я помню, в штате Алабама. И вот он к 2000 году, до 2000 года составил две карты: одна карта Соединенных Штатов Америки, а вторая карта карта мира. Вот эти карты говорят о том, что будет после всемирного потопа. То есть мы находимся на границе каких-то очень и очень серьезных изменений, изменений. В, наших, в климате. И, будут, и сейчас они уже идут, какие-то ураганы и так далее. причем будет все больше и больше. И вот, если мы говорим о озере Мичиган, то все великие озера их пять, как мы знаем, они сольются. Uh -huh. И путь их проляжет через штат Иллинойс, к сожалению. То есть, в том числе город Чикаго. Поскольку мы знаем, Чикаго расположен, особенно даунтаун, расположен прямо на побережье да, озера да, Мичиган. Да, и, кстати, Лейк Шор отвоевали, вот именно так, таким образом отвоевали озеро, забрали, точнее, озеро нарушили так сказать, закон практически какую-то полосу, и там было построено издание и, здание, и ну, разные. Вот и Lake Shore Drive там тоже пролегает. Ну, вот природа таких вещей не любит, всему свое время. Как вы относитесь к, этой, к этому прогнозу? Гор? Будет ли это, если да, то когда? В общем-то, пора готовиться к неизбежному, как у нас реклама такая. Майк, сейчас такой, такое старта называют точное время. Да. Ну это сложно, я так не могу. Хорошо. Тогда на нашей одной из следующих программ. 28-го у нас есть еще один вопрос. 28-го... более конкретный вопрос, да? Ну вот сейчас нам Аркадий задаст mm. этот вопрос. Здоровье, мужа. Здоровье 30 мужа. 30 октября 46, 46 года. 30... Дня, ну, конечно, виновато. А, <laughs> февраль... Минуточку, минуточку, давайте по порядку. 30, 30 октября это муж, да? Подождите. 46... 30 октября какого года? 46. 46. 46 это день рождения мужа, правильно? А она сейчас говорит про день рождения да, свой. Нет. А как? Спрашивали, что здоровье И виновата ли она в его состоянии? А вторая дата. А вот она, это 6 февраля 48? -го? Окей. Город. Вы записали? Да, 30 октября 46 здоровье. Ну, честно говоря, я не уверен, что он отмечал этот день рождения. А здоровье у него в октябре было, в октябре, да, наверное, и сейчас. Никуда не годится. Очень тяжело ему. Очень. Крайне угу. тяжело. Максимально, можно говорить так. И, и морально, и этически. Какие, прог... Какие прогнозы? Или не стоит об этом в эфире? Не, не стоит эфире об этом. Понятно. А... Ну, вообще он прошел, прошел этот пик негативный, ну плохой пик, прошел он. Uh -huh. И живо, слава богу. Как uh -huh. говорится. Вообще было ему тяжело. Очень тяжело. Uh -huh. и, и, и, и, скорее всего, скорее всего, он, он где-то в ноябре. В ноябре собирался куда-то ехать даже. Ноябрь, ноябре, вот сейчас, в этом, вот в это время. И ехать никуда не нужно. Ну, если у него проблемы со здоровьем, то, конечно, никуда не нужно. А то, что он не отмечал свой день рождения, имеется в виду, у него настолько были серьезные проблемы со здоровьем, да? Да, да так было. Бы. Хорошо. Способ, был этому, а, виновата был ли, а виновата ли жена в его проблемах? Если он задается вопрос, то я могу уже как психолог сказать, да, виновата. Это... Никто так, не будет задавать такой вопрос. Жена... Да. Ну, вообще, жена... Уже она красивая у него женщина, это радно. Она, да. да. Она, ну, она, ну, она жесткая. Угу. Она как бы. Это можно говорить, да? Да. Она жесткая, и она как бы, как бы двойная. Она и, и, и строгая, и, и дружелюбная. Вот такое. То есть это как бы входишь в детонат, не поймешь, не поймешь, что человек вообще на уме. Угу. Вообще на хороший человек. Угу. Вы знаете, вот если бы я, скажем, анализировал э, этого человека, то и, я и, и, и, кстати, у нее тоже были проблемы с здоровьем в этом году. Угу. Они были у нее, они были у нее. Сейчас скажу. Летом. В июне, в июле. У нее были тоже проблемы, да? Да. Я не слышно. Да, были проблемы у нее тоже. Угу. У нас есть еще вопросы. Да. Так, пришел вопрос. Какой? Значит, дата рождения 28 августа 1990 год. Вопрос такой. Личная жизнь на этот год и ближайшее время. 28, 90 -го года? Молодой человек совсем. 20... Это, 20... Это 28 августа 1990 это... -го года. Это молодой а, вот, человек? а вот мужчина или женщина не пишется. Но... но личная жизнь на этот год и ближайшее время. Ну, напишите все-таки. Это же имеет значение. Ну, это вопрос гору большей части. Я вижу, что там с моей вижу, но это общие обзоры, я бы так сказал. Но город будет детально может сказать, конечно, подать еще более детально. Личная, личная жизнь закончилась в, том, в прошлом году, в летом, в конце лета. В августе. Вот тогда она закончилась. В этом году ее ее не будет. По-нормальному. То есть э, разбежались, да? Да, это была... Ну, ну этот, этот человек, который дал дату, он ушел. Ну, э, понимаете, э, парни не пишут об этом. Это молодая девушка, скорее всего, женщина, 20, 15, да, 90 -го девушка, года. Да. А раз она задает такой вопрос, да. то, наверное, ну, все-таки да. женщина. Значит, получается, она ушла, да? Она ушла в конце прошлого лета. Угу, угу. Вот. В этом году хорошего... Как, в этом году хорошего не было и уже не будет. Mm -hmm. Следующий год... Следующий год, в принципе, тоже. Да. Yeah. Ведь мы, если мы говорим там обошвы тепло любви, да? Yeah. Ну, я могу добавить вот что. Уважаемая девушка, да, вы, так сказать, у вас с одной стороны... Желание, естественно, создать семью, во что бы то ни стало, а с другой стороны вообще у вас нет такого желания. Что у вас есть? У вас есть способность понимать в интимных отношениях. Вы очень хорошо в этом разбираетесь, и для вас это чуть ли не как искусство. Это нормально, это вполне нормально. Но вот вам необходимо, если вы уже решились на брак, то необходимо использовать случай, иначе это может затянуться. Хотя возраст 20... Ну, для Америки это вообще не возраст, на самом деле.